Вы, да, вы, инопланетные ублюдки, вы ведь за мной следите, да? Точно ведь следите, вы боитесь нас. Знаете, как я понял? Вы ж такой мегакомплекс построили, такие все серьезные. Вы просто начали эту войну и теперь не знаете, как нас одолеть. Изучаете нас, испытываете, какие-то новые планы строите. Знаете что? Валите нахрен с земли. Хотя. Хотя я все равно сдохну и уже не увижу нашего триумфа. А если помирать, то красивое считаю. Эпичные со взрывы. В стиле Майкла Б типа. снова копаться у меня в мозгах, как в прошлый раз. 96. Вы обвиняетесь в многочисленных нарушениях правил тестирования. После этого момента вы выстрелаетесь от проекта и зачисляетесь в расходную группу. Ваше тело и разум полностью принадлежат корпорации. Вы более не имеете никаких прав. Ах, черт, Сейчас начнется меня. процедура внедрения стороннего разума. Внедрение через три, два. В проект МАИН Спасибо за сотрудничество. Если вас укачивает, то беспокоиться не следует. Это побочный эффект от внедрения в чужой разум. Он исчезнет через пару минут. Вы приступаете к тестированию немедленно. Сейчас откроется портал в испытательный комплекс с кодом именем ЛОВУШКА. Все дополнительные инструкции будут зачитаны после телепортации. в портал, чтобы начать тестирование. Пожалуйста, не пытайтесь сойти с транспортировщика до его полной остановки. Проект Майндлок является частью программы исследования способов ведения инопланетной войны, которая, в свою очередь, является частью глобальной правительственной программы по захвату планеты Земля. Мы рады, что вы согласились помочь Родине в осуществлении программы. Ваша задача – содействовать в исследованиях разума и возможностей различных существ Земли, исследованиях вооружения и способов ведения войны. Вы должны непрекословно подчиняться руководству. Вы являетесь материально ответственным лицом и полностью отвечаете за сохранность тестируемых объектов. Вы должны непрекословно подчиняться руководству. Вы являетесь материально ответственным лицом и полностью отвечаете за сохранность тестируемых объектов. Иногда вам будет предоставляться возможность покинуть пределы разума объекта для выполнения дополнительных заданий. В этом случае вы должны обеспечить сохранность исходного объекта. Необходимо отметить, что участие в проекте Майнблок является полностью добровольным, и вы можете вернуться на планету по истечении срока контракта. Добро пожаловать в белую секцию. Протестируйте базовые функции объекта номер 96. Это главный портал. На протяжении всего тестирования он будет вашей основной целью. Просто прикоснитесь к нему, чтобы начать следующий тест. Найти приближающийся портал можно по характерному звуку, либо указателю с его схематичным изображением. Исследуйте физические возможности объекта девяносто шесть.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 Yeah. <laughs> I don't know. Yeah. <laughs> mm -hmm.